Как продолжить пользоваться сервисом Канва, Крэла, другими сервисами для социальных сетей, рестримом, тем же самым ТикТоком. Ну, то есть теми сервисами, которые отреагировали или подключились, поддержали санкции против России. Первым, конечно, кто поддержал и забанил все русские аккаунты, это был сервис Крэла. Это сервис создания картинок и видео для социальных сетей. Здесь было колоссальное количество антироссийской рекламы, фотографий, фейков и так далее. Причем они взяли и порубали все российские аккаунты, зарегистрированные с российских адресов. Причем без разницы, платные, бесплатные. И даже через VPN, через элитные прокси вы в эти свои аккаунты войти не можете. Сам сервис в принципе неплохой но больше всего было жалко те шаблоны которые были наработаны за последний год в этом сервисе то есть мы работали командой мой любимый сервис restream также вписался в эту тему это американ украинский сервис вот они тоже ограничили доступ из россии к своему сервису но это ограничение обходится очень просто через vpn о чем я сегодня и расскажу причем через любой vpn Конва держалась очень долго я очень зауважал этот сервис. Да, написали, что они против войны. Ограничили возможность покупать платные аккаунты на конве. Но мы же в России, да? А же этим не остановить. Вот тоже куплен платный аккаунт, пользуясь полностью возможностями этого сервиса. Если интересно, пишите. Но 1 июня 2022 года они взяли и обрубили доступ к сервису конвой с российских IP-адресов. Ну, то есть, в принципе, поступили точно так же, как и RS3. Значит, как же обойти это ограничение? Обходится оно реально просто. Причем, если вы пользуетесь хорошим VPN, а под словом «хорошим» я подразумеваю именно VPN, то есть это отдельно созданное защищенное соединение, которое создается на вашем компьютере с помощью специальной программки. Вот я вам показываю сервис, которым я пользуюсь реально очень долго, это HiMe. То есть создается отдельное защищенное соединение. Весь ваш компьютер, не один какой-то браузер, а весь ваш компьютер начинает заходить с нужного вам адреса. То есть поддерживается полная конфиденциальность, потому что все-таки VPN – это реальная защита вас и ваших данных. Причем работает с любых устройств, работает очень просто, настраивается очень просто. Вот если у вас вот такой вот VPN, вот все хитрости, о которых я сейчас буду рассказывать, вам их слушать не надо. То есть через нормальный VPN все работает очень чисто, просто, быстро, без всякой рекламы, без тормозов и так далее. Но этот сервис доплатный. Вот если вы хотите как-то на халяву пользоваться, то есть использовать для обхода этих ограничений бесплатные VPN, которые, ну, лично мне очень тяжело называть бесплатными, потому что все-таки это браузерное расширение. вот оно у меня стоит, да, оно тут мне как будто бы я зашел из Германии. Вот если вы хотите пользоваться бесплатными VPN, тогда внимательно слушайте, что я сейчас буду говорить. Значит, первое, необходимо будет именно подобрать, вот в разделе дополнения именно подобрать тот VPN, который будет хорошо работать с Яндекс Браузером, либо с Google Chrome, либо с Mozilla, ну то есть тот браузер, который вы используете наиболее часто. Вам нужно под него подобрать VPN. Что значит подобрать? То есть придется вам устанавливать несколько VPN и смотреть, как у вас открываются странички. Но чтобы вы не тратили время, я вам рекомендую начать с тех VPN, которыми пользуюсь я. Вот этим я пользовался. Вот он, вот этот вот VPN. -чик. Сейчас ä, пользуюсь вот этим VPN. might VPN. У него есть платный вариант, есть бесплатный в принципе то, что я буду показывать именно работает на бесплатном варианте еще какие-то я устанавливал для пробы .VPN, почему-то я вот в этом списке его не нахожу тоже классная VPN, ну то есть нужно реально подбирать, установили включили, выбрали страну, через которую вы заходите ну то есть выбирайте любую, но только не Россию входите в свой аккаунт, ну в нашем случае конвы что произойдет вот когда я сделал это первый раз для своей знакомой, я вошел в Конву, но страничка грузилась вот даже вот не так, как я вам сейчас показываю. То есть, в принципе, вот такая скорость загрузки, она прям была более-менее нормальной. То есть, грузилась очень медленно, потому что все бесплатные VPN, они все-таки накладывают ограничения на скорость. Вот. И, конечно, работать при такой скорости загрузки в канве ну, невозможно. Но что нужно делать? В чем хитрость? А хитрость следующая. То есть вы на VPN заходите на главную страничку канвы, То есть включено, вот видите, вот он у меня включен, горит VPN. Далее вы выбираете тот шаблон, с каким вы хотите продолжить работать. Вот, например, я работал своей визиткой, я нажимаю, и вот видите, она начинает медленно, нудно, но все-таки грузиться. Я сейчас поставлю на паузу, потому что процесс загрузки иногда занимает пипец сколько времени. Вот видите, вот оп, появилось что-то. Да? Вот это вот все почему? Потому что мы используем хороший, но блядь, бесплатный VPN. Да? Вот любая бесплатность, она вот чем-то, за что-то надо будет расплачиваться. Вот вы расплачиваетесь нервами, скоростью и так далее. На платном VPN, на хайдми, такой хрени не будет. Все работает классно. Вот она практически загрузилась, эта страничка. То есть лучше, конечно, взять, дождаться, когда вот этот вот огонечек загрузки полностью завершится. Вот видите, он еще какие-то методы странички не подгрузил. Посидите, подождите. Итак, в чем секрет? То есть когда страничка загрузилась, вы можете взять и этот VPN просто-напросто отключить, чтобы он вам не создавал какие-то проблемы. Однозначно VPN нужно будет отключать, когда вы захотите сохранить, выгрузить свой шаблон к себе на компьютер. Просто возьмите и отключите, тогда вот эта страничка нормально загрузится в выгрузке, и вы спокойненько шаблон скачаете. Такой же прием используют, например, при работе с TikTok. То есть на включенном VPN я начинаю процесс загрузки видео, когда уже нужно именно грузить, я просто-напросто отключаю VPN. Но опять же это если вы пользуетесь бесплатными VPN-ами и, например, этот VPN ну, не так хорошо вписался в ваш браузер, в, ваш, в вашу операционную систему, вашего интернет-провайдера, то есть тут очень много всяких нюансов. Вот как можно легко и просто обойти защиты этих сервисов, ну, во всяком случае, Canva и TikTok легко обманываются именно вот таким вот образом, даже на бесплатном VPN. Но, если вы хотите продолжать работу в социальных сетях, в изменившейся ситуации, конечно, нужно понимать, что ситуация меняется и нужно под нее адаптироваться. Вариантов много. То есть Первый вариант я вам уже показывал. Ну, купите себе нормальный VPN, ссылка на него будет в описании. Еще вариант. Все-таки вместо вот этих сервисов можно и нужно, например, поучиться, может быть, элементарным действием в Photoshop. Е. Если Photoshop для вас точно так же, как для меня, очень трудная программа, то есть еще один замечательный российский сервис. Он называется Supa, Supa Video Redactor. Вот он, этот сервис. В этом сервисе работать значительно проще, чем в той же самой Conway, в том же Crello. Можете создавать видео... И можете создавать картинки, потому что любой кадр из вашего видео вы можете загрузить в формате картинки. И будете решать сразу две ситуации. Хочу видос, хочу картинку. Прекрасный сервис. Я думаю, что сейчас колоссальное количество людей уйдет именно на него. Причем они сейчас делают различные... Акции, ну, например, даже на бесплатной версии Супы вы можете работать без водяных знаков. То есть раньше такой возможности не было, то есть сервис платный, но цена на него абсолютно окупаема. Вот, в принципе, все, что я вам хотел рассказать. Если есть какие-то вопросы, пишите, отвечу, помогу, подскажу.